А у нас на связи Грузия. Прямое включение из Батуми, где сейчас находится Лена Цыганов, директор агентства сети горящих путевок Турбанжур. Лен, привет! Всем здравствуйте! Я не одна. Я с настоящим коренным грузином, с директором ресторана и отеля Ливан. Здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Какая вот. красивая! В Батуме мы уже несколько дней поэтому, конечно же, побывали на пляже Также поездили по экскурсионной программе Впереди на завтра ждет еще Кутаиси Сегодня мы были в Горной Аджарии В Батуми это у нас столица Столица Аджарии Мы были сегодня еще на Горной Аджарии Посмотрели водопад И сейчас приехали в ресторан где нас очень вкусно э, кормят, встречают. Вот. И при желании, кто хорошо покушал или хорошо выпил чачи или вина, можно даже остаться э, на, ночевать. <laughs> вот. Цены очень, очень приемлемые. Можно покушать вкусные хачапури, хинхали. Ну, я передам слово Аливану. Он больше расскажет о кухне и немного о Грузии. Получается, покажи нам сам ресторан, чтобы мы тоже побывали сейчас вместе с тобой Конечно, в Грузии. Конечно, вот наша... Здесь все кушать, помашите. Вот Стол ломится просто от еды. Вот, ну здесь вот у нас еще есть место. И можно на второй этаж подняться. Ну, туда я уже не пойду, но там тоже можно покушать. Так, секундочку, у меня телефон садится. Ну, и хотелось бы, конечно, пару слов дать Ливану сказать о своем ресторане и о Грузии. Добрый день. Добрый день. Я владелец этой заведения, я очень, как бы, доволен с тем, что я очень люблю гостей, тем более, вот, ваши люди, которые приехали у нас, они очень, как бы, вот, довольны. Я столько смог немножко, как бы, вот, можно было еще подольше сделать, не знаю, они все отказываются, они стесняются первый раз, но говорят, что, но все-таки первый раз они еще скромничают. Я говорю, будьте как у себя дома. Я говорю, мне сейчас немножко можете расслабиться. И вот всем родным, близким передать привет. Иначе они, Пять, вот, не они сразу не, перестанут скромничать. Нет. Они очень себя хорошо ведут. Они все порядочные, очень себя хорошо ведут. Можно им всем сказать большое спасибо. Они что, у меня гасили, они попробовали, ну, по чуть-чуть попробовали. что турист, я понимаю, везде надо походить, везде надо успеть все. Я это прекрасно понимаю, но если у вас, как бы, вот будет желание, все можно сдваться сюда в Батуми, я и встречу. Я не знаю, потом пусть они сами будут оценивать, я себе входит не могу. Ну, уже второй раз и потому приглашаем всех в Батуми, здесь можно много где погулять, как по самому городу, можно подняться по канатной дороге, прокатиться на колесе обзора, где красиво открывается вид, и в общем очень много мест, вот просто гулять. Да. Да, мы, у нас при комплексе, значит, находится банкетный зал, два-три этажей, на третьем этаже живая музыка, а потом пятый этаж идет, пятый этажей дальше идет, значит, гостиница, у меня 24 номера, могу сразу принять 60 человек. Можу, могу встретить а потом встретить, как бы вот... Ливан всех приглашает, и покажет свое гостеприимство и то, вживую. Да, и то, что я пью... За мою Украину, я говорю, вы что успеете за вашу Грузию. Вот так мы всех. Поэтому большой привет с Батуми, с Грузии и приезжайте сюда отдыхать. А от такого предложения просто невозможно отказаться. Конечно же, мы соберемся и приедем. Скажите, пожалуйста, а танцами встречать будете? Будет нам вот чем заняться? Немножко плохо слышно, не слышу, что спрашиваешь. Насчет танцев. Когда приедем? Не слышно, не слышно, что спрашиваете. Если буду на языке жестов, будем танцевать, когда приедем. <свистые свистые> ну, танцы здесь обеспечены. Никаких проблем. Суд. Мы сейчас уже прям в студии начнем танцевать. Леночка, спасибо буду, большое батуми. за включение. Я в вас, вас жду. Приезжаем. Приедем. Мы вчера научились чемодан, как правильно складывать, и теперь его собираем и отправляемся в Грузию, обязательно в Батуми. Спасибо вам огромное за включение. Надеемся, что Лена привезет нам еще с собой много интересной информации, которую мы сможем посмотреть и сюжетами, и поговорить с Леной обязательно в студии. И если она возьмет еще с собой немножко чурчхел, и будет просто замечательно. Спасибо большое.